Приветствую, зрители и подписчики наших каналов. С вами Веном и Сатана. Всем привет. Мы сегодня сыграем в совместное задание. Я буду играть за Абатура, а Сатана, соответственно, за Новую. Я только ей умею играть. Ну да, я-то вообще не умею. У меня там первый уровень, так что это нормально. Так, ну что? Готов? Начнем. Я, конечно, пятого уровня, но я считаю, что... Я смогу затащить, если хорошо сыграю. Ну, все зависит от карты, как я понимаю. Ну, да. да, как бы удобная карта или не очень. Ой, коса Амуна, блин. Но это не очень будет, мне кажется, Это не очень легкая карта. Точно. причем войска надо ранние делать. Мне это не позволит сделать, увы. Да, тут с первой базы надо создавать хорошую армию, начинать уже. Ну, ну, я надеюсь, мы сможем. Я тоже надеюсь. Расскажи, Сатана, почему у тебя такой никнейм? Ну, когда-то давным-давно я начал играть в Пятые Герои. Там была любимая фракция демона. Ну, она же все Астана у нас, как является демоническим существом, верховным. Не стал брать Абубекара. Ой, точнее, не Абубекара, этот... Хабелех пришлось за взять. Ну цифер, поэтому я все-таки взял стану себе. А магистр образовался от того, что варфейс у меня любимый, как бы игрок это магистр Йода. Я взял его стиль. Ну как-то так образовалось. В общем, весьма оригинально. Это да. Просто понимаешь, я думаю, тебе и саму понятно, что. Такие никнеймы не часто встретишь да, <laughs> среди ютуберов. Конечно, типа Джисус уже есть, но вот э, Сатаны я еще не видел. Ну там есть, по-моему, я смотрел просто Сатана, да, там маленький очень. То есть почти видео нет, либо просто так. Ну понятно, в общем, ты решил, что... Ну Вы почему видится, бы и нет. Да. да. Ну, у меня, например, Веном тоже как бы не сильно популярный. Я, насколько помню, когда я начинал создавать видео, никого не было. Потом какой-то появился Майнкрафтер Веном. Ну, а так больше я никого не видел с таким именем на русском, конечно, Ютубе, не на иностранном, без понятия вообще, что там по делам у них. Ну, короче, каждый на свой вкус и цвет выбирает. Да, я согласен. Ты у нас получается за новый уже 15 уровень. Ну, ты Мы говоришь, что играешь... 4. Да, ты говоришь, как бы вроде не не очень хорошо играешь. Средненько. Я больше ну, я думаю, это достаточно. войсками играть. Я поэтому и за заново играю. Ну, во всяком случае, я думаю, мы сможем победить <связь> при усилиях, а, точнее, при изобретательности абатуры и, как сказать, а с... технологиях новый. Или ты, новый. В... Или ты новый. Так, это либо луна. тиран, либо. Пропа, прям... А, нет зерк, только на зерк. Точно? Да, там да, вот нажми Alt. Alt-T. Alt тебе покажут А по слизи можно посмотреть. Да? А, ну да, хотя. Ну да, скорее всего, зерк. А... Оборона на тебе стоит, да? Ну, я вначале укрепил, конечно, но это знаешь такое. Ну я пока сейчас у меня эти. Неспешно, да будет... А, Вообще-то это тиран оказался окей. А, подожди. А, а почему-то дошли е... Ну, вообще, по-моему, на этой карте она по дефолту здесь находится, если я не ошибаюсь. Я, я честно скажу, я на этой карте почти не играл. Она мне мало подавала. Ну, во всяком случае, мы знаем, кто теперь против нас, это гелионы да, да. так что Будем... здесь желательно, конечно, иметь воздух. Хорошо. Я попробую сделать... И... Я тогда сразу космопор сделаю. Так, у да. нас еще максимум две минуты есть. Да, довольно мало. Так, ну это А, у меня, войск... у, меня а у меня войск... Сейчас у меня они будут. А у меня войск пока довольно мало. Ну, да, типа сейчас оборон... Ой, точнее, атака на основном. Не нам не не да, оборону я как бы более-менее тут устроил, но это сам видишь не сильно хорошая оборона, но она пойдет, пойдет. Мы главное сейчас должны просто пойти уничтожить этот, это, эту да. чертову хрень. Так, если что, у меня есть лечебка, три штуки аж. Так, Еще не было здесь ни одного тирана, нам против да? Да. Я тогда вот если уничтожить сразу чтобы избавиться от крепления. Все, валим. Этот обелиск. Ну, так, жив, а моя конечно. королева, моя королева, пускай пожрет немножко эссенции. Надо взирающего... Да. Мало ну становится. Второе Монолит, уничтожать, чтобы базу сделать. Одним да? Меньше. Так вот, ну, сейчас и да. Немного времени, Нет, какая я сейчас это сделаю. Че, готово? Так. А или что это такое? Это Ты... типа невидимка взрывающая Ого! Я не вот это технологии. Угу. Причем даже детекторы не палят. Нам, конечно, такого даже и не, не снилось. А ну, я думаю, Абатур что-нибудь придумает. Ну, да. <с хотя, <с хотя Абатур говорит, технологии. Ну, что тираны примитивная раса. Битва, Но знаешь, он не прав, бывает. Давай, все равно. Так, это я сейчас уничтожу. Отойди. О, королева Роя стала чем-то покрупнее. Да. Сколько у него тысяч пятьсот? А нет, да, можно... тысяч пятьсот. Ну что, давай, с... давай дополнительно быстренько я сделаю. А, ты думаешь сможешь? Ну в принципе можно. Блин, я постоянно забываю про моды, лес. Модули... О, о, о, о, о. Я думаю нет. Или как ты считаешь? справишься справлюсь, справлюсь. А, ну тогда окей. Так, но ну я тут вынес нападение, которое было. Хорошо. Нам надо сейчас пройти дальше. Так, все они пошли. Здесь я пока что-нибудь. Чай... Так, я задаваюсь давай себе призраков и маркетов. А, нет, минералов мало. Не пока минерал какой то это проблем обрабатывать... Опа, ворон. Тут ворон где-то стоит. Проблемка небольшая. Хотя я не вижу. Но ну, сейчас все а, закончится, это... по-моему. А может и не ворон? Доступный может тут просто способный. модуль стоял, Отличие. я его не заметил. Так, у меня гриб доступен. Если я что, не что не будем пора. сносить грибом, потом атаковать, да? Ну, наверное. У меня как бы уже лечебка одна есть дополнительная. Так не стоит банш сейчас делать, пока рано. Вот честно я даже не знаю, тебе не скажу. Так, зря, зря, зря. А у тебя бомбочка? Да. Ну да, ты как бы немножко промахнулся в итоге. Ну нормально. Так, у меня появились муталиски, отлично. Так, из логова королева выползла внезапно. Успевает. Так, валите. валите. Валите, валите, валите, танки. Отлично. Ты лучше эти изломы вали. Первым делом. Ну да, они, в принципе, тонкие, их можно ломать даже. А потом уже на это нужно. Надо породить больше надзирать... Блин, вроде.. Брось... ой ой, -ой, -ой. Что такое? Ну вот это меня немного раздражает, когда тебе это делает. Блин, одушение. Ну я да, то... немножко я, раздражает, это... но это не, не так уж и серьезно. Два так, я тогда сразу газировку делаю себе. Давай. газовик давай-ка делай. Нет, все-таки самое важное это газ. Да. У тебя юниты такие весьма особенные. Особенные, требовательные. Да. Так что, конечно, надо тебе больше газа. Зачем? Зачем нужно больше надзирать? Я не понимаю. Ч ⁇ кстати, с сатана, ты давно канал имеешь? Это, по-моему, уже... Пятый год пошел, если я не ошибаюсь. Он у меня 14. А сколько лет. у тебя зрителей? 106. Ну, 150 с чем-то. Ну, то есть не зрители имею в виду, да, подписчиков. 150 больше. Понятно. Почему так интересно мало? Нигде не рекламировался. В основном просто раньше делал стримы. Никого не звал. Заходили надо, люди. А сейчас последнее время стал на это делать. как называется, рекламу в чате. Ну, чате варфейса, чате этого, старкрафта, так, ну, в принципе, надо. Ну, ясно. А у тебя да. StarCraft, я так понял, это не основные видео, да? Основные у тебя? видео это шутер Warface, всякое такое. Ну, <рекуационный> я думаю, людям, которым будет интересно, зайдут на тебя, если еще ссылка ну, в да описании я. будет на канал. Ну, я на твою тогда сделаю ссылочку. <реку> <реку> так, ладно, давай задай. Грибов, так, что грибов... тут все очень жестко случилось у меня. Я попытался отразить так. нападение, но что-то я, я все потерял. Сейчас и на базу отступил. Так, я пошел туда, чтобы купануть кораблю мечом. А, попробуй. Уже. Попробуй. Так, ну в принципе нормально. В принципе. Так, валите, давайте танки. Так, все, я тогда освободил лазарм для этого. Поэтому всё. Это хорошо. Да, у нас три минуты. Да, у нас Это времени прошло. мало, и у меня войск вообще нет, поэтому. Это сейчас надо, надо мне по-быстрому. Да. Так, я сделаю банч тогда, Если не уничтожить монолит, темный Так, у нас три минуты. Сейчас, пока не торопимся, мне надо восстановиться немного. здесь, чтобы подобрать выживших. А, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. еще не, не скоро будет. Через пять минут да? Мы тут поедим еще. Я Эссенция. смотрю, много ты оставил. Ну, Эссенция, да. ну. Би точнее, как написано у Албатуры. Эссенция завершена. Эссенция это этого. У oh. Дихаки. Да. А у Абатура, он любит биомассу. Давай, погнали, сейчас затащим. Сто процентов. Это должно. Главное... Изи катка будет. Главное, чтобы не вот это же попалось. Да, сейчас прикол. Еще раз, хотите изи катка? Вот он, изи. Ой, О, ну... Это, ну, это сравнительно, на самом деле. Ну, это да, полегче, конечно, но я бы сказал, бы тут надо не торопиться. Тут не торопиться, и надо бы войска прежде, чем вот эти будут. Да, да, да гибриды да. да. появляться. Гибридами набрать бы все. Короче, стоим около этой дж Джанара, или как ее там зовут, да. Джинара, и защищаем ее, но не идем далеко вперед, иначе появятся гибриды нам жопа. Короче, по одному там стоим, просто и все Да, так как-нибудь. Ну что, давайте ребята тащим. Кстати, я Сейчас думаю, слене будет быстрее вверх, появляться. Я Но в этот раз пока непонятно. Я сейчас вот ну, поэтому я нажал. Там показывает зерба по Ну, вот я в прошлый раз тоже показывал, И однако что-то как-то. Что, что Держите свои армии ближе ко мне. Так я получу их поддержку. Я тогда исцеление не буду тратить, потому что оно, оказывается, восстанавливается через 120 секунд, а не через 30, как там 20. было написано. Так что будем. Копить. Будем аккуратнее. Будем аккуратнее, да, и я не буду сильно быстро его тратить, что-то как-то сильно его быстро слил в начале игры. Хотя это очень важная вещь. Я пока займусь виспеном. Казармы сейчас пока не буду ставить. Я поставлю mm -hmm. наверное на, на третьей минуте максимум. Yeah. такс Давай, давай, давай, давай. Больше надзирателей. Вечная проблема, да? Больше королев. Все отлично. А зачем регенерация сейчас? Так, я случайно нажал, окей. <laughs> я хотел вызвать личинки. Ну, точнее, опухоли. А не ради буквы там? Или... Ты просто промахнулся. Да, я промахнулся, они рядом находятся. Ладно. Это ничего плохого. Все нормально. <смех> пора с казармы и эти... <смех> Инженерный комплекс. Да. Надо не Нам нужно так, ну королева есть одна. Давай-ка иди, ставь опухли. А Ну-ка, давайте-ка мы качнем еще сразу улей. Хотя ищу. тут непонятно... Одно... По одной лицомке ставишь сразу. По-хорошему, надо подвижуться за камеры. М -м, какая Противник разница? Ну, чтобы быстрее... Сначала... Да, Сначала я могу одну поставить, а потом можно еще одну. Просто у меня денег нет. Ну ладно. Сейчас это надо посмотреть, да. что за войска будут. Не, ну, Конечно. Но... Все, тогда... Надо идти Оп. в воздух. Все взорвались. Так, там, ну, я смотрю, уже проблемы у Джинары. есть крупные. Да. Поэтому надо бы ей помочь. Если вы не хотите, чтобы снова во ОМУ, так, ну, моей королеве ко Каранты. Я мог ее, в принципе, закопать, я что, думала, что я не успел. Двух мне нужна поддержка обоих. Отправьте ко мне свои армии. Эх, чуть-чуть промахнулся. Ко мне армии все, я чувствую, я сейчас жопа будет полная. Не, я успел. Упел, успел, Упел. успел. Не прошу, что это штурмовой режим третий. Так. Но у меня уже лечебка снова остановилась, так что не так все было плохо. Так, я пока сейчас призрак вообще союзников напали Эх, хорошо, и в штормовом режиме. Наверное, так, давай чуть-чуть холпанить, потому что... Если Еще чуть-чуть она он он у... улетит у нас. После двух тычек. Ага. Давай где-нибудь. Я сейчас метку сделаю. До куда? До этого где-нибудь. Блин, ч газа-то не хватает? -мо. Надо больше надзирателей. Никак в не возьму. Зачем? Так, я, наверное, перестаю пока. Все, хватит, тогда и оставляем ее. Пока оставляем. Mm -hmm. А мне вот интересно, эти гибриды, они не появляются случайно по таймингу? По-моему, нет. То есть они появляются, mm, когда ты проходишь определенную точку. Ну, судя как я знаю то... Ну да, вроде бы должно так, так все, быть. Я ставлю новый детектор и хилку быстро. И пора бы арсенал один поставить. Просто чтобы у апгрейд войск наземно был. Скоро у нас будут гости. Противник готовится обстрелять нас. Так, обстрелять? Ага. гибрид всего, Ой, гибриды. Так. Опять сможешь снять? Да, да. Вы должны это прекратить. Ух, матерь божья! Ого, сколько их много. Так, у меня ее сняли, окей. Вы позволили сопернику потеснить меня. Исправьте свою ошибку. Так, а там еще проблемка Так, у меня... Так, у меня опять минус снова, походу. Нет, повезло в этот раз. Так, я бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. Лука, Если мне суждено упасть в бездну, я заберу вас с собой. Ну, интересно, ты офигела, как... что ли. Мне интересно, как она заберет нас. Не знаю. Я, честно говоря, Тут буду рад, если она упадет не... вниз. <laughs> В таком случае. Потом у нас с тобой не зашел сейчас опять. Все пока нормально. Пока. До момента появления гибридов. <laughs> Да. Значит, они Теперь по Теперь все плохо. Значит, они по таймингу появляются. Да, не значит по таймингу появляются. Ну пойдем быстрее, если давай. успеем. Давай, давай. давай. Хотя я даже не знаю, чем мы будем воевать сейчас, конечно. Так, да, гриб. Там просто нечем. Я сейчас гриф пищу. Отходи, отходи. Так, все. А, я от, ты отвл большую часть. <къем> да. Суки, еще, блин. Ой, блин, у меня их Да блин, Она еще штормы бросает. Ну давай, давай, давай, давай добиваем. Быстрее помогаем этой дуре. <laughs> Кончены. Осталось. У есть войска, заставьте их умолкнуть. Тогда, значит, надо быстрее нам идти в атаку. Значит, тут мы проиграем. сейчас. Да, у нас сейчас. еще с тобой 5 минут дополнительное задание. Ну, на дополнительное задание забиваем, я так понимаю, потому что тут ну, да, шансов маловато весьма. А вот, надо быстрее идти в да, базу освобождать. Я что-то по войскам вообще не могу. Походу, действие было закончилось. Блин, не успеваю. Так, сюда сейчас диверсию сделаю. Ты, кстати, горячий клавиш то используешь? Ну да. Да? Ну, в смысле, назначаешь на цифры. Да, свои Пока войска. что у меня это... Один байт. Как это называется, блин? Казармы и завод. Ну да, в принципе, а что еще тут? Больше ничего тут стоять. Остальные войска можно просто выбрать. Ну, войска на F2 просто. Так, ну я базу-то освободил. Ты как бы занимай. Сейчас вторую, Хорошо. сейчас вторую освобожу. Чья не хватает из компании вот этот типа как это ее забыл называется? Подчинение было и починения сейчас не хватает очень. Mm -hmm. Нам нужно сейчас. Так, я ладно. сейчас это второй обдай делаю на эту на тап и защиту для этих и пехоты угу. я пока без ресурсов остался минералов то есть я сейчас пока. делаю Нам нужно в общем занимаем пока вторую базу а пока эти диверсионные моды вот сделаем к нашей базе направляются силы противника но у них очень войска жесткие. да я бы сказал бы даже очень жестким а -а -а. так ты там убьешь их надеюсь <говорит> я, я потому что блин, тут пока писаю, с этими был забываешь про так иди-ка сюда королева роя Отлично. Королевка стала больше. Это хорошо. Королева стала просто мощная, весьма. Раз здесь <смех> увеличилась свои да. здоровья. Распухла так. немножко. <смех> От обжорства. Воу, воу, воу, воу, воу. это там? Мои подействовали, походу. Так, Чё там база, Ой, блин, там мне еще с атаковать будут. Поймали... Неплохо, да? Да. Они нас атакуют. Так, я тогда способность применяю бомбардировку. Давай. Я помогаю тебе сейчас. даже сколько у меня по времени еще? Блин, 40 секунд надо ждать. но у нас 40 секунд, скорее всего, нет, поэтому идем в атаку. Да. Нет, живи, браталиск. Так, райвик один, два. И сейчас будет Доступно. все. Доступно? Все? Все. что пока. <с> я вот думаю... Все хорошо. Я, я вот думаю, как... Что хорошо кончается? Делать, да. Помимо э, рекламы. Чем же ей не нравится элементали, у меня вопрос? Ну, не знаю. Они что, ей мозги промывают? Ну, она говорит же, ей мешают они ментально что-то там делать, короче, эти элементали, не знаю. Что им? гидро работал. Да, я ушел. Так, ладно, я сейчас попробую поискать дальше продолжить. Так, а у меня хреновенько у меня хватает только на пехоту. Ладно, я тогда призраков добью и сделают Гелиафом. Да, у них вот это. Так, ну все пока более менее До того момента, да. пока мы не пойдем дальше. Там дальше тоже Слушай, есть проблемы. Одного или Так, я сейчас попробую. Сеть Элементально, помашь. думаешь, убить? Но я Но поспорил бы воздух, с этим. Это надо да, Это надо воздух. Это надо воздух, да и к тому же нормальные войска иметь. У нас их, ну, грубо говоря, нет. У нас мало очень войск. Это да, у... Сейчас ну, попробую снять по максимуму. Так, Гриб надо делать. Ну, я думаю, конечно, тут что-то какая-то ерунда. Там. Так, с опять эти... Ой, лежачие Люкеры, блин. Вот в брудвар люкеры были просто имбой, на мой взгляд. Ну, они и здесь, я бы сказал, неплохие. Ну, не совсем. Средние. Ты думаешь, нет. они средние здесь уже. То есть их более менее фиксанули. Так, у меня тут проблемка нарисовывается, на мою базу атакуют. Я сейчас телепортуюсь Давай, я иду к тебе помогать тоже. Офигенно, там гиблингов нагиблингов. сразу. <связывая> что то я пропукал в войска почти всем. Я тоже, кстати. <связывая> он постоянно кидает вот эти вот сраные да, облака, да. блин. Которых. Которых, <связывая> как, как называется, блин? Дамагают. <связывая> Дамагают. и еще плюс он вижен не дает моим войскам. Они нифига не видят, Это, а он да. видит все. И атакует, и убивает их вообще в ноль. чудовищной силой чтобы Да ты заколебал. Ла. но и но да? Сраная Джинара, чтоб тебе. Чтоб тебе этот там. Когда... Чтоб его... ты потом упала. <laughs> Не, как В его. Конце. Как его зовут, блин? Я забыл опять. Это. Ай, блин. Не тамплиеров этих. Твоих любимых. М -м. На Ад. Э -э, Талларимов имеешь, да? Да, Талларимов. Я забыл, как его зовут. Аларак? Чтобы тебя Аларак победил, да? Но. О да. Ей. Блин, у него прям все войска против моих сделаны. Вот как-то прям... Ну, все, я давай, не давай, знаю. Давай. Вот давай, эти... давай быстренько Надо, давай, быстренько только вы. Просто откроем взор. что я гри гриб сделать. Сейчас. Идти туда. Так, ну ладно, вот это... ой, я... баба, давай, давай, давай, баба. Нормально. Ну, про... По крайней мере, против большей части меня все нормально. Мне не нравится вот этот гибрид, который Доминатор. Вот он мне очень сильный, да. нравится. О, нет, мы не смогли убить Элементаля. Ох, Какой ох, позор. Надо больше ну, я думаю, это не так уж и плохо. Ну, <laughs> Какая да. разница? Так. Она ж не умерла. ё у него еще вот эти скружи есть. Чего только у него нету, блин? Чувак прям универсальные <плотает> войска сделал. Ну, ничего, чувак, а бот. Вот ну, он бот, бот, но извини, если у него универсальные войска, ему, по сути, больше ничего ну, не, да, не надо. Хотя с другой стороны по земле у него очень мало. У меня по земле нормально, а вот у него по земле маловато. Ну он антивоздух то сделал. Да, у него антивоздух, скружи еще вот эти стрекозы, они просто закидывают да. всякой всякой фигней. Но я более-менее могу против этих делать. Атаку против футоралистов я... я в этом хорош был. С... Просто новый накидываю, снайперские выстрелы вот все. Ну и в крайнем случае эти призраки. Да могут. Так, я Ули, дай как качну, Вы наверное. Новые войны. Так, Уничай наверное, цифры стоит мавпехов сюда нанять. Я вас не так. Ваших войск. Ключ к моей так, у меня минералы, минерал кончились. Ко ну, На месторождении. Ой, я же одно блин месторожень... месторождение всегда делал. Так, по ну бокам да. у нас идут. Защита, так. Давай ты защитимся потом. Тур... Давай ты свою защиту доделаешь, я свою попробую. <свят> <свят> поняла, поняла, блин, выполняю. <свят> Мне нравится озвучку у нее в Heroes за the Шторме. новый. Да? Да, да у нее там не прикольненько, да. Так, ну в принципе я свою отразил. Но у нас Да, там ничего отражать, показывать. Да, да, нам надо генерить. Это был оказывается отвлекающий маневр. Ага, у тебя там двое до тебя сейчас дойдут только, даже один. А, вон, давай быстренько. Ой, ой, ой, ой, ой! Слушай, тебе надо добить этого. <смех> я сейчас. <смех> <смех> я есть... знаю. Тебе надо бить подзиратели хотя да? Да, вон девушка, да? А, вот Ну, не надзиратели, а. Влады там. Влады куда. Так, кстати, вообще я могу пойти в другое, кое-что, да? Пожирателя могу создать стражи. Ну-ка попробуем, давай-ка. пожиратели да, и стражи. Я сейчас воздух сношу по максимуму, как могу. Так. тебе лечу. Пока. Я минералов не смогу. Мне, я не могу делать, мне не хватает ресов. На так. самом деле это уже даже и не требуется. Тут мои войска очень хороши. Да. У меня блин просто не хватает минералов теперь. Ну и ладно так, я могу уже перейти в дальнейшее развитие. Кстати, я об этом не знал. У него тут имеется кое-что поинтереснее, чем просто обычные муталиски. Можно создавать стражей и пожирателей. Стражи, да, это хорошие штуки. Это еще из первого старика. Угу. Так же, как и пожиратели. Ох, нихрена себе какой он. Ну, он а просто уже он... отожравшийся немножко. Ну что, давай развивать. <бл> М, да, сейчас сначала этих убьем. Мудил. Я засекла движение сил Оу, марпикер. Минус маркпихе. Так. Ой, у тебя там вообще войск мало. Сначала давай-ка. Хотя ты там разбираешься, сейчас пойду сначала войска врага уничтожу. <бл> я тогда займусь здесь обороной. Давай. -муха. Они просто идут у меня, толпой. Мне сейчас главное сносить этих назирателей. Ой, не назирать Владык, чтобы я мог спокойно. Так, я иду тебе помогать. Они не смогут тебе сломать ничего. Ты Владыку пригони сюда. А он летит уже? Или нет? А, летит, летит, да. Хочешь, могу твоих перекинуть быстренько. Да, они быстро Разбудимся. дойдут. В принципе. Минералов не хватает. Сейчас надо призрак Ну все, мы сейчас прорвемся У меня уже почти лимит 200. У меня 33. Ну да Опа, мутация Да. все-таки, ведь, мощь. Так, сейчас же еще не забыла про гибридов. Тут надо быстрее... По-моему, гибриды в самом конце есть еще. Ну да, вот они сейчас вот убудятся. Я лежу угу. в укреплении мятежников. Мятежников... Мятежников... Мятежников... Ой-ой-ой, ФПСК просела. Да, сильно. Очень много войск. ММО просто не можешь пройти, чтобы делать снайперский застыл. Да тут он уже и не требуется. Надо сейчас гибридов, главное, наверное, выставить. Гибридов, да. Давай да, да, быстренько это Откроешь мне меня... обзор а открылся. Обзор. Я... Да, мне сейчас. Щел... гриб. Чтобы освоить. Ох, я не подожди, не убегай далеко. Тьма. Короче, вот так, Давай, давай, давай, новая. Все, сделали. Бабак. Зафиксировали. М -м, отлично. Все, врываемся, мочим. На фарм. Это ужасно. Это чтобы выживание было. Дармы, конечно, больно. Так, а тут новую определяю Давай, давай, Опять. давай. Лечебка, лечебка, лечебка. Отлично. Лечебка восстановилась. <Italic mouth> <AS Mitchell> У меня два призрака живых оставил. Все, все, все, быстрее, давай, Ох, а как нам... бейлингов много. Ой-ой-ой, у нас тут немножко плохо будет. Нам надо ры... роевика мочить. У меня воздуха не осталось почти. Пару... Пар... Три роевика. Нужно... Этот, а, там что Я ли? Все, один райовик остался. поддержку предателю их нужно уничтожить предатель резерву да предатель резерву у нас ну мы выиграли короче да насколько у нас видосик минут на 40 вышел 45 даже больше наверное ну в общем было сложно 80 эксперт как никак ну да албатур мощь. Там надо было просто, я так понял, да, в той миссии зафейлил, потому что надо было в другой немного состав поискать да. и. Там танки уме... были сплошные, и а я, блин, землю, очень было. а я землю качал, короче, за этого земля у меня вся погибла. Ну я своими этим остатком буду. Зеро, Зервью... бегут. Да это уже слабо. Давай не будем защиту делать. Да конечно смысл уже нету никакого да умрить вы так быстрее. где там этот опять сидит блин ⁇ -мо ⁇ откуда <с per> вас так много чего-то их слишком много тут? там гнездо какой-то у них давай давай надо быстрее так все побежали побежали так, к моей базе уже подошли. Ну и все, в принципе. До свидос. Было плотно, но мы смогли. Иди отсюда. Она его не сможет. Что-то она переоценила свои силы. Я с этим. Так что пускай только попробует мы ей помогать не будем мы скорее Араку поможем Ну. да и просто никто не будет помогать после такого ну я получил достижения даже какие-то нифига себе токсичность симбионты какие-то мне кажется это у тебя связано с абатуром ну да какие то там спорки нарисованы лечения может по каким то этим лимит там сколько то восстановить сколько то убить возможно ну, да. Ну, в общем, хорошо сыграли, надеюсь, еще с тобой сыграем как-нибудь. собой. Можно будет в игротеку сыграть, если что. Придумываем, а что только. Там можно уже ну, нибудь Там кооперативные миссии есть, у меня вообще мысль была когда-нибудь с кем-то сыграть. То есть, ну, да. просто из Wings of Либерти взятые миссии, они втроем там на двоих сделаны. Это На эксперте. Ну, за эксперта это надо сначала привыкнуть к ним, потом уже. Ну да. Там они сильно жесткие. Чтобы играть не эксперте. Надо, чтобы там, то есть, так сделано, что если на втроем играешь, оно подстраивается под троих игроков. Это миссия. Ну это да. Плюс еще десант есть какая-то кооперативка. Не понравилась. Но только меня до 15 волн хватило только. Потом пришли гидролисты меня заплевали. <смех> да, да В общем, еще сыграем как-нибудь Обязательно с Сатаной mm -hmm. Будем на этом, наверное, прощаться Ну а что же, всем пока Да, всем пока, друзья Обязательно еще с вами увидимся Также подписывайтесь на наши каналы Обязательно Ссылку в описании оставил ну, и я это... также оставляю ссылку Да, в общем-то, всем пока